Саш, тур большой, много было именно, выступлений, больше ста. И такой вопрос интересный, если была возможность телепортироваться, ты бы выбрал ее или продолжал бы так путешествовать, как и сейчас? Странный вопрос. Почему? Потому что, учитывая, что мы процентов 60-80 тратим времени, ты такой задаешь вопрос, а ты не хотел бы перемещаться мгновенно? Я такой, да нет, вы что, это же романтика автобусов, О, это же так кру... да. нет. <смех> Хорошо, категоричный цвет тоже верно. Тогда бы у вас была, наверное, возможность поспать или посмотреть города? Не поспать, и посмотреть города. Вообще. Или общем, спать и смотреть города. Какой, какой город может быть вообще запомнился? Ну слушай, каждый город по-своему, скажем. Но есть да, некоторые схожести, ]ます. и чаще всего города запоминаю по аудитории. Вот, то есть, которая наполняет залпу и реакции, всему. Да. То есть, на удивление, то есть, например, насекает от регионов зависит, в принципе, фаворит. У меня любимый регион Сибирь. потому что там я что-то не на руках везде носили. Да, то есть, вот именно в регионе там, Сибирь, Урал, вот часть России. То есть, видимо, людям прям близко мое танцевание, мои идеи там. В европейской части России оно как-то так по прохладнее. Ну, в Питере это понятно. Ну да. А, вот. В Питере тоже. То есть, в самых холодных регионах люди самые теплые скажем Да. Так. Ну, для меня, понимаешь. То есть, всех по-разному встречают, да? Да, всех по-разному. То есть, у меня самые холодные, самые теплые Чем холоднее, тем теплее. Хорошо, посмотрим, как сегодня у вас будет на юге. А мог бы ты представить свою жизнь без стации? Да. Какой бы она тогда была? Может быть, ты знаешь, какой я бы ты профессии занялся? Наверное, я занялся бы музыкой. И время, которое я трачу на тренировки, я бы тратил на другое. Я хочу тебе эту тему пояснить. Потому что в большинстве случаев а, я вижу огромное количество лицемерия. то есть, Ну, в плане там, а, танец, это смысл моей жизни, а, я да. там без танцев, танец самый, ну, это же ложь, ну, это же ложь. Давай на одну чашу весов, если это самое главное, поставим твою маму на другую танцу, что ты выберешь. Человек реально шизик, его нужно убирать из искусства, потому что он несет какую-то хрень, обязательно здоровый человек такого выбора не сделает, если он выберет танцы. То есть это все, это дурка, а дурка, когда начинается транслироваться со сцены, с телеэкранов, в щетку, это очень плохо. Это уже энергия вот. приходит на людей. А все остальное, это, понимаешь, это просто лицемерие. Если вот так вот по чесноку убрать, сказать, да, танцы очень важная отрасль. Это, это профессия, это та, та тема, которой мы занимаемся огромное количество лет. Вот. Не будет танцев, будет что-нибудь иное. Да, будет плохо, печально, это, это, это очень не круто, но будет просто, к сожалению, люди привыкли, знаешь, которые не глубоко погружаются в танец, они привыкли, знаешь, так мыслить. Если человек такой, там, мах весь, знаешь, там в контактных статусах танец, это там а, горизонтальное выражение, вертикальные мысли. Танец это полет, фантазия на это. они даже не думают о чем фразе. О человек, наверное, понимает, да, вот он танцует, вот он прям специалист. Нет, он просто дебил. Ну, если так оно и есть. Да. Ну правда, кто мыслит статусами ВКонтакте? Вообще читали. Девочки 13 лет. Да. И какое отношение это имеет к профессиональному танцеванию? Да никакого. Или там, например, когда бездумное цитирование там, сейчас вспомню, кто их сказал, меня дико бесит эта фраза, да? Ладно, не важно. Типа танец это вертикальное выражение горизонтальных чувств. Чувак, ты видел, что я танцевал Макастинг? Что я там горизонтального пытаюсь выразить? То есть это друг, который посмотрел так на танцы, наверное, увидел что-то такого сексуального характера, быстро какую-то фигню, какую фигню ляпнул, и все, все, все, просто как бездумные марионетки вот это все повторяют, повторяют. Чем я больше умных фраз знаю, тем я э, умный. Блин, отвезите меня на другую планету. Насчет профессионализм ты сказал, <с> танцев. Какой? Вот с ребятами, со всеми у тебя сложились более как профессиональные отношения в плане субординации или с некоторыми из них ты хорошо подружился и общаешься? Да, мы если выступаем. Ну, а, ну, более общаюсь со... отдельно, ну, да? ну, конечно, я общаюсь со Славой более-менее. Нет, в любом случае, мы существа социальные, как бы нам необходимо общение, особенно в такой искусственной изоляции, как, например, Тур. Да, поэтому я со Славой, со Снежей общаюсь, периодически с Анитикой, Остальное у нас сугубо профессиональные отношение и, так скажем, профессиональная этика дружба или с расскажи нам свой твой лист пожалуйста состоит ли он из тех песен которые ты танцуешь или это может быть совершенно другие разные слушай когда как когда как вообще какой жанр любишь ну нет такого предпочтения как в жанр то есть не то чтобы от настроения зависит. разная музыка это взаимная зависимость то есть я либо музыку управляю своими настройками, либо наоборот. Либо я да. вот. И, соответственно, я стараюсь определенные направления, там разные, подбирать, под которым смогли бы мое нынешнее состояние смоделировать под нужное мне состояние, повторю это слово. Да? То есть, если Конечно мне... Русло. Да, вот, нужное русло. прям слова. Ну, <смех> а, вот, и поэтому как-то слушать одно направление, это пребывать постоянно в одном состоянии. Так и человек, в принципе, многогранная личность в любом формате, то зависит от чего-то одного. Как-то грустно. Да. Как мне сказали, музыка, это такое искусство, которое сидишь на одном месте и развиваешься, как ты сказали. Мне кажется, это во все искусство, как и станция. Да? Не, не совсем. А, не, не понял мысли. Смотри, музыка – это такое искусство, то, что если ты слушаешь один жанр, ты не развиваешься, как ты сказал. Есть mm -hmm. ли такое же в танцах или нет? Ну, понимаешь, в танцах, опять-таки, зависит от цели. Понимаешь, ва ва важно понять одну простую вещь. Для чего ты это делаешь? А, не mm -hmm. то, что для чего ты это делаешь. Одна простая вещь – то, что пора перестать мыслить категориями спорта. То есть, прибежал первый – значит, первый. Mm -hmm. Станцевал Ногу поднял выше, значит, танцевал лучше. Mm -hmm. Сел на поперечку глубже, значит, лучше. Это искусство. Даже в спорте все эти моменты очень mm -hmm. такие, знаешь, сотая доля секунды зависит mm -hmm. от одежды, в которую ты одет, от формы твоей, от того, что ты поел, от стероидов, которые тебя вкололи, понимаешь? Спорткомитет, надеюсь, это увидит. Танцы – это отнюдь не соревнования, это выбор. То есть это выбор человека, безусловно, нужно постоянно работать над своим инструментом, но это уже выбор человека, как он хочет над этим работать, и выбор человека, занимающегося танцами, что для него является действительно вершиной танцевальной карьеры. Для кого-то станцевать в подтанцовке наших эстрадных звезд – это вершина танцевальной карьеры, потому что они там с детства смотрели на кого-нибудь, из кого уже нафталин сыпется, вот, и мечтали постоять там, приблизиться к звезде. И вот их мечта воплотилась. И Соответственно, когда человек говорит, я солист Большого театра, фигня, понимаешь, и наоборот, солист большого театра, он там здесь для него вот это искусство. Для кого-то там чемпионата, когда устраивается там выиграть чемпионат какой-то там по хип-хопу. Как его оценить? Бог его знает. Но выиграть, вот он выиграл все. То есть, а, и когда ты говоришь, ну там, типа, хип-хоп там слышу. Ну, для него это вообще не показатель, для кого-то показатель, танцевальность показатель, то есть, когда ты можешь быстро адаптироваться под любую хореографию, то есть, ты такой весь классный, весь универсальный. Это выбор человека. И если, если разобрать танцы на ТНТ, почему такой разброс зрителей, разброс голосов и почему они все друг с другом воюют в интернете, кто лучше? Вот. Потому что у них просто изначально разные понимания. Вопрос, кто лучший человек из-под танцовки, то есть, да? Ну, да, вот кто лучший солист большого театра, кто лучший танцор хип-хопа. Вот. И просто под пониманием лучший танцор, не договаривая, каждый имеет разное в виду. И это основа конфликтов. Понимаешь? Опять же, срабатывает человеческий какой который... Да, человеческий фактор. Вот, человек всегда прав, то есть, а прав всегда ты. А что для тебя тогда вершина карьеры например, тренинг? ты большого театра. А для тебя что? А, для, меня, для меня это способность с помощью своего тела ретранслировать какие-то идеи, ретранслировать сюжеты, ретранслировать э, погружать человека в особый мир, который отделял бы его от реальности. То есть это особое умение. Это как фильм, понимаешь? А, как актер хорошо играет, когда, знаешь, присутствует такая, там, магия, там. Харизма или еще как-то они это называют. Вот. Но если рассматривать то, что у нас сейчас происходит, приблизительно мы бы актеров оценивали по тому, насколько у него высоко поднимается бровь, насколько он широко может улыбаться. То есть технические параметры. А его а, способность совокупности погружать, то есть это особая техника, она как бы вроде бы и не рассматривается. Почему? Потому что человек, которому с детства тянули улыбку до ушей, будет видеть только улыбку до ушей. Понимаешь? Вот и все. И поэтому для меня пик танцевального искусства – это когда человек с помощью своего тела может погрузить другого в иную реальность. Он может, во-первых, сам это перелить и заставить человека увидеть историю. Никто не отменял технику, просто обычно сразу все противопоставляют, там, технику никто отменял. наше тело, это наш инструмент. Чем оно совершеннее? тем у тебя больше возможностей ярче сделать картину, но это не самое важное, это очень важное, но не самое важное, потому что в последнее время, когда я, например, в интернете смотрю какие-то там видеоролики, сказать больше о танцоре, чем хорошо двигается, я не могу, Ну не могу, правда, да, вот делает вещи там или еще знаешь там, ой, сири, это ж так сложно, ну отлично, это тяжело. Люди зациклены на технику. Они не стараются что-либо вложить. Это в спорт, танец. понимаешь? А я считаю танцы искусством. Я про это не И поэтому у меня свое мировоззрение, и поэтому меня. Вот и почему это... у него всегда берут больше всех интервью. А потому что говорит. Вот отметьте. Вот Стараемся, тренируемся, убиваемся. А его зовут. Он говорит за всех вас.